Друзья, с вами адвокат Дмитрий Бузанов, на своем канале разберемся с одним законопроектом. Не хотел я записывать это видео, но много просят, расскажите, скажите, что делать, как себя вести, вот, а когда нужно вернуться. То есть средства массовой информации выполняют свою задачу, они держат людей в страхе, мне кажется, что такие законопроекты и призваны для того, чтобы напугать, кто хотел выехать, остановить, кто уже выехал, собирать вещи и возвращаться. Я же еще раз повторюсь, уже говорил на этом, в одном из видео на этом канале, что я стараюсь уже рассматривать ситуацию, которая ну, вот, урегулирована законодательством точно, то есть не законопроекты которые лишь бы вот э, сейчас написать какой-то заголовок, 15 дней вы должны вернуться, то есть напугать людей, э, чтобы это, не знаю, делились видео. Я наоборот хочу вас успокоить, вот в этом видео хочу успокоить относительно этого законопроекта. Вот сейчас несколько тезисов приведу. Какой законопроект? 7265 номер этого законопроекта о внесении изменений в уголовный кодекс и закон Украины о правом режиме военного положения относительно установления ответственности за невыполнение требований закона относительно возвращения в Украину после введения военного положения в Украине, в Украине или отдельных его областях. Открываем. Что там пишут? Пишут, давайте дополним статью 337 э, с индексом 1 и напишем, что за невыполнение требований закона относительно возвращения в Украину после военного положения э, в Украине... Э, Будем на а, а кого именно? Без невыполнения требований, без уважительных причин после введения. Какие уважительные причины тоже непонятно. Болезнь это будет являться уважительной причиной. Насморк, ковид. Непонятно. То есть много. Это называется правовая неопределенность. Какие причины будут являться уважительными, а какими будут являться неуважительными? Дальше. После введения военного положения в Украине, введено уже военное положение, выехало уже 4,5 миллиона человек, из них пускай одна треть мужчины призывного возраста, полтора миллиона, полтора миллиона мужчин, из них пускай, ладно, 500 тысяч мужчин, которые подлежат мобилизации, они что эти 500 тысяч мужчин? Реально нужны сейчас, если приди... у нас по законодательству действующая армия 265 тысяч человек, если я не ошибаюсь в количестве, ну вроде бы так. То есть зачем еще сейчас вернуть 500 тысяч мужчин, ну минимум, да, для того чтобы что? И наказывают это... Э... Сроком лишением свободы на, ну, планируют не наказать таких людей, которые не будут возвращаться. Сроком лишения свободы сроком 5 до 10 лет. И в закон о правовом режиме военного положения хотят нести такую примечание, что закон в своем указе, которым установили уже установили, и законом утверждено до 26 апреля, если не ошибаюсь, будет действовать продленный режим военного положения, то там об этом указе в этом указе ничего нет в законе ничего нет. Термин, срок возвращения в Украину лиц определенных статьей 10 со значком 1 этого закона. То есть это точно уже когда если будет продлеваться и тогда будет еще новые. В этом указе будет новое прописано положение о том, что этим людям необходимо вернуться, установлен срок и так далее. А это будет касаться и э, лицам, которые э, подлежат на военную службу во время, призыву на военную службу во время мобилизации, члены кабинета министров, руководители органов государственной власти, их э, заместители ну там судей Конституционного суда и так далее. То есть, вот видите, уже есть указ от 24 февраля, вот и там этого нет. Поэтому отодвигаем всю эту сторону, и оно не будет применяться никоим образом. И когда они писали эту норму, они, видно, подумали, что подождите, а у нас же в том указе президента, который устанавливал режим военного положения, и в том указе президента, которым продлевали это военное положение, не было этого всего. Хорошо, давайте допишем мы положение, пункт 2.2, окончательное положение закона, о том, что во время действия военного положения, введенного указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года, номер 64, о введении военного положения Украины, лица, указанные в статье 10.1, обязаны вернуться в Украину не позднее, чем через 15 дней с дня, с дня на вступление в силу законом Украины, ну вот этого законопроекта, которым они предлагают. И, ну, смотрите, что происходит. В указе об установлении то есть военное положение устанавливается указом президента, вводится указом президента и утверждается законом. Получается в, том, в той форме, в которой было установлено это военное положение, этих норм нет относительно сроков возвращения и лиц определенных тем, кому подлежит. Возвращаться тоже нет. Они что, предлагают вот этим вот пунктом 2.2 закон, чтобы имел обратную силу? То есть это противоречит Конституции, части 2 статьи 58 Конституции Украины. Не может такого быть, понимаете? И тем более э -э уже установлен, уже э -э режим военного положения уже установлен. И там этих положений не было. Вот. то есть им нужно будет тогда э, это делать, устанавливать режим военного положения, заново, новым указом, не продлевать. Ну, видите, мне кажется, что, э, ну вот смотрите, автор этого законопроекта э, Венеславский, один и тот же, да, как его имя, отчество Венеславский Федор Владимирович, это э, представитель президента Украины в Конституционном суде. Я уже снимал видео о э, законопроекте 7171, там есть еще законопроект 7171-1, ну хотя этот 7171-1, я еще более-менее такую перспективу, что может э, быть проголосован. Вот это... Вот это, то, что они предлагают. Это противоречит Конституции. Не может меняться уже установленный режим, правовой режим военного положения, меняться, он уже установлен, утвержден законом. Все. Вот когда он закончится, не, не продлеваться, а надо опять же устанавливать новый. Но это как вот аналогия у меня, я говорю, с карантином. Его право устанавливать было, у Кабмина, да, к примеру, при определенных условиях. А продлевать права не было. Они потом взяли законом, законопроектом, э, хотели себе сделать право продлевать карантин. Ну, так у него этот законопроект и остался где-то, лежит, не проголосованный. Но, тем не менее, они там 70 его с чем-то раз, наверное, да, меняли, дополняли и продлевали на протяжении нескольких лет. Так и тут они хотят с этим военным положением поступить. Они его один раз будут устанавливать, а потом будут менять эти правила. Да нет, ребята, можете только продлевать, а изменять условия вы уже не можете. Ну так, извините, написано в Конституции. Поэтому ну вот, отменяйте или не продлевайте, а устанавливайте новый режим военного положения. И тогда это, возможно, будет действовать. Но, опять же, тех, кто выехал и уже в установленном режиме военного положения, запрета законом на выезд не было, поэтому закон обратной силы иметь не будет. Ну, я надеюсь, вот как-то так я разъяснил, что ну, на данный момент это законопроект, который вряд ли будет проголосован. Я считаю, что его задача только напугать и вернуть тех, кто испугается. И не дать выехать тем, кто боится. Ставьте лайк этому видео, распространяйте, пишите комментарии. Ну, надеюсь, разъяснил. Спасибо.